огромный шмель невероятных размеров у нас еще только снег сошел это четвертый этаж никогда такого не было и сверху у соседей тоже два шмеля имеет какой-то эзотерический смысл видеть вы видеть работящих пчел шмели и так далее это очень хороший признак того что у человека будет хорошая работа и высокий доход видеть залетевших пчел это хорошо залетевших шмелей или даже залетевших ос это все признаки хорошей работы высокого дохода стабильного заработка все в порядке.